Всем привет! Я уверена, что многие из вас уже побывали в отпуске, но также я уверена в том, что многие еще только собираются в жаркие страны. Сегодня я расскажу вам про ТОП-5 вещей, которые необходимо взять с собой на море. Итак, поехали! Наверняка вы уже набили полные чемоданы различных платьев, маек, шорт, юбок на все случаи жизни, но поверьте мне, большинство из этой одежды вы не оденете ни разу. Топ-5 вещей, которые я приготовила сегодня для вас, это must-have, который вы будете использовать каждый день. Бум -бум. Первая вещь, которая обязательно пригодится вам в отпуске, это, конечно же, солнцезащитные очки. Сейчас можно найти солнцезащитные очки на любой вкус. В солнцезащитных очках вы сможете спокойно гулять, читать на море, смотреть различные фильмы. Ну, я думаю, что мне не нужно вам объяснять, насколько это полезная вещь. Солнцезащитные очки могут быть не только необходимостью, но и хорошим аксессуаром. Разбавьте свой повседневный лук необычными очками, и вы точно не останетесь незамеченной. Следующая вещь в моем списке, это крем от загара. Неважно, белоснежка вы, как я, или наоборот, смуглая, красивая, очаровательная девушка или женщина, все равно необходимо на море использовать солнцезащитный крем. Пусть он будет даже с минимальным SPF, все равно вам необходимо защищать свою кожу, чтобы она медленнее старела, чтобы она всегда была подтянутая. Из-за солнечного света наша кожа быстрее стареет, появляется ненужная нам пигментация, которая не делает нас красивее. Следующий пункт, это, конечно же, шляпа. Сейчас в магазинах огромный выбор шляп, от классических женских соломенных до экстравагантных, очень модных, которые подойдут к любому вашему наряду. Также сейчас доступно огромное количество интернет-магазинов, в, в которых также можно заказать себе шляпки, посмотреть, как та или иная будет смотреться с вашим образом. В Санкт-Петербурге в магазине Мир Шапок вы можете подобрать себе летний головной убор на любой вкус, от молодежной и дерзкой бейсболки до классической или оригинальной челмы. В магазине также представлены различные соломенные шляпы с широкими и узкими полями, с различными бантами, а также декоративными узорами, нашивками и лентами. Я остановила свой выбор на классической соломенной шляпе с широкими полями. Она отлично впишется в мой гардероб. Я смогу ее одеть как на пляж, так и на вечернюю прогулку. Я осталась очень довольна своей покупкой. В магазине есть не только головные уборы, но также трикотажные изделия, одежда для сна и отдыха и многое другое. Вы можете зайти на сайт магазина и подобрать то, что подходит именно вам. Если вы из Санкт-Петербурга, я предлагаю вам лично заглянуть в магазин. Он находится на проспекте Сизова, 25 и работает без обеда и выходных. Скажите, вы планируете взять с собой туфли, босоножки на высоком и на низком каблуке разных цветов, которые подойдут вам под любой наряд? Забудьте. Следующая вещь, про которую я вам расскажу, это шлепки. Да-да, простые шлепки, но они пригодятся вам как на пляже, так и на прогулке. Я уверена, что большую часть своего отпуска вы проведете именно в них. И поверьте мне, шлепки не обязательно должны быть какие-то скучные и однотонные. Скажу вам честно, шлепки в отпуске – моя любимая пара обуви. Лично я для себя выбираю две пары. Одни я одеваю на море и хожу в них практически каждый день. Другие я могу одеть на прогулку по магазинам или просто прогуляться в них по городу. И последняя вещь в моем списке ТОП-5 полезных вещей в путешествии – это накидка на пляж. Да-да, она будет очень полезна вам в путешествии. Она отлично дополнит ваш пляжный образ. Но поверьте, это не просто модный аксессуар. Это еще и защита от агрессивных солнечных лучей. Если вы начинаете понимать, что обгорели, просто накиньте накидку на себя. Если вдруг солнце спряталось и подул прохладный ветерок, накидка согреет вас некоторое время. Еще один интересный факт. Если вы вдруг не успели похудеть к лету, вы можете чуточку приукрасить себя с помощью этого летнего аксессуара. Свободный крой вызовет ощущение легкости и комфорта. А вообще, мужчины говорят, что женщины в таких накидках похожи на богинь. Итак, это был мой список топ-5 полезных вещей на море. Вы можете его дополнить теми вещами, которые понадобятся вам обязательно. Спасибо большое за ваше внимание. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось. Пишите в комментариях, что вы обязательно возьмете с собой в путешествие. И до скорых встреч. Пока-пока.